Добрый день, уважаемые коллеги! Как меня слышно? Видно, слышно? Не видно, не слышно, да? Так, я тогда выключусь. Я перезакружаться, переключаться решила, вы уже написали. Ну, отлично. Начнем. Коль мне видно и слышно, начинаем. Итак. Добрый день, уважаемые коллеги. С вами на связи Лотникова Лёля. Если меня еще кто-то не знает, давайте познакомимся. Я один из руководителей нашего интернет-проекта Корпорация ЗУС. И сейчас я в золотого директора, в закрытом звании золотого директора. Первое, что я хотела сказать, прежде чем приступить к рекрутингу. Мы будем с вами его проходить прямо поэтапно. Я весь рекрутинг буду вам показывать. Сейчас я хотела бы с вами, с вами поговорить об ошибках, которые у нас э, обычно бывают. Причем это большинство таких ошибок делают люди, придя в проект и начинают работать. Не только к нам, это везде. Это везде одни ошибки. И особо хочется на них э, вам обратить вне, внимание. Вы часто слышите от э, спонсоров, от вышестоящих спонсоров, ну, от руководителей, э, что здесь неуспешными быть просто невозможно. Выполняйте те действия, которые мы рекомендуем, систематически у вас обязательно будет результат по-другому никак но в итоге вы наблюдаете за собой немного другую картину и естественно начинаете расстраиваться что э, это не работает нет все работает существует очень много методов рекрутирования как в ВКонтакте, в одноклассниках в инстаграме в фейсбук в общем их миллион миллион как в интернете так и в офлайне. везде много методов, но ими надо работать. И работать нужно по системе. Какие же мы делаем первые ошибки? Вернее, вообще три ошибки, которые у вас очень основные, три ошибки. Это выбор метода рекрутирования. Я уже говорила, что методик и поле для рекрутирования, ну, просто не счесть. Когда был один онлайн, там было понятно, есть методики тоже много, но сейчас, вернее, оффлайн когда был. Но сейчас, представляете, еще и добавился онлайн. А сейчас тоже пропала. Интересно, есть Гарин. Вот сейчас вы меня видите? Сейчас вы меня слышите? С хрома, с хрома. Угу. А слышать меня слышите? Угу. Слышно. Алла Лукашова пишет слышно уже. Угу. Ну что ж, ну все, тогда давай, слышно, вон девочки пишут. Ну что ж, уважаемые коллеги, тогда будем без видео разговаривать. Коль вы меня, я себя вижу и слышу, а вы меня не видите и не слышите. Итак. Разбираем, на, разбираем три ошибки, основные, которые происходят, когда мы с вами рекрутируем. Это первая ошибка, где выбор метода рекрутирования. Работают все методики рекрутирования. Но всеми работать просто невозможно. Нужно определиться. Примерно две методики. Да что ж такое, ну. Алло. Сейчас слышно или нет? Скажите мне, пожалуйста. Презентацию видно? Все слышно? Замечательно. А, и было замечательно. Все, это значит, я прочитала то, что кому-то рекомендовали. Итак, снова возвращаемся к первому, к первой ошибке. Я уже сказала, что работают все методики, их много. Нужно было, нужно выбрать Минимум два. Ну, не то, что минимум, а вообще две методики каких-то, две социальные сети. И начинать в них разбираться, отрабатывать ваши действия. Как это делать, вам рекомендует и покажет спонсор. То бишь, первое, это поставить цель, чтобы у вас в день была минимум одна регистрация. Как это сделать? Мы подготовили специальную систему, вернее, инструкции пошаговые. Но это наши рекомендации. Вы уже при отработке должны дополнять своими наработками и фишками общения с людьми. Ведь не секрет, что... Что, что все работают одним методом в, в интернете и в офлайне Один метод – это, как вам сказать, общение с людьми. Все. А все остальное – социальные сети, доски объявлений, еще что-то там такое – это приложение к методике. Как таковой методике, методика, она одна – это общение с людьми. И первая цель, которую вы должны себе поставить перед собой, это одна регистрация в день. Все остальные подходы, как это сделать, как общаться, с какой стороны, со стороны одних групп, допустим, групп каких-то, социальных, может быть, с другой, вы потом будете подходить к людям в группы, где о работе спрашивают, может быть, вы вообще напрямую будете общаться. Это уже разные подходы к одной и той же методике общения с людьми. Основа основ. Спрятаться за компьютер не получится. Нужно просто к этому подготовиться так, чтобы вы могли с людьми общаться на более высоком уровне и продуктивно. И пока, вот вы выбрали там две социальные сети, в которых вы себя комфортно чувствуете. И пока вы не отработаете свою цель, не достигнете свою цель, одна регистрация в день, вы не останавливаетесь. Если вы начнете скакать с одной сети на другую, вы никогда не получите результата. И важно еще, когда вы работаете, вы обязательно э, делаете анализ вашей работы. Если вы не будете делать анализ вашей работы, вы не увидите, где у вас ошибка, где у вас недоработка. И где вы достигаете той цели. Обязательно анализируйте ваши действия. Думайте, решайте. Вы наблюдаете, что вы делаете не так. Где не сработали ваши действия, вы записываете. И до тех пор, пока вы не станете профессионалом в этой, ну, в этом, в этой социальной сети. Как только вы станете профессионалом, вы не заметите, что у вас будет получаться три регистрации в день. И на вас люди будут сами идти при вашем том общении, которое вы отработаете. Вот скажите, первая ошибка я донесла до вас, почему не получается у многих и какую они первую ошибку делают. Здесь понятно? Пока вы мне пишете, я расскажу про другую ошибку. Я думаю, что мы с вами сегодня разберем очень такую продуктивную работу. Это чрезмерное обучение по принципу очень умный, но очень бедный. Отлично, если делать ясно. Очень умный, но очень бедный. Или вообще мы не ходим на школы и не смотрим записи, или мы бываем на школах, но как-то не вникаем и не применяем то, что мы слышим на обучающих э, вебинарах и в роликах. Посмотреть и подумать, что ты э, это все знаешь, или да, я помню, но при этом, работая не применять, это называется очень умный, но очень бедный. Все, что, все, что предлагается на школах и спонсорами, и коллегами, все это, надо, все это надо отрабатывать, брать и отрабатывать. Вот даже я на своем уровне, любое что-то новое на, у меня заведено всегда, ну как, включаю ролик, и начинаю отрабатывать поэтапно. Послушала, остановила, выполнила. Послушала, остановила, выполнила. Даже будучи на школах, если я что-то не поняла, я буквально по крупицам разбираю то, что сказано было на школе, предложено. И обязательно разбираю это буквально по крупицам для того, чтобы это у меня вложилось в голове, чтобы я потом до автоматизма выполняла эти действия люди которые вот новички приходят в команду она уже как сказать активная у нее уже много информации у нее уже очень много наработках наработок и человек если приходит и сразу особенно новичок он начинает все учить все смотреть в итоге он настолько погрузился и увлекся он запутался в полной информации, не отработав поэтапно каждое движение, силы потрачили, результата нет. Обучение должно быть дозировано, поэтому никогда не затягивайте. Почему мы сейчас с Катей сделали две школы в день? Два в, ой, в день, в неделю. А для того, чтобы вы могли усваивать то, что сейчас уже наработано, и применять на практике. Если вы не будете применять на практике то, что рекомендовано, и дорабатывать своими какими-то определенными фишечками, то профессионалом вы не станете. А если вы будете только знать, что это есть, ну и, мол, очень хорошо, знаем, что это есть, но не применять, то, простите, на том месте мы с вами и останемся. Смысл обучения – это получить знания, не просто их послушать, а получить и отработать. Чтобы ваши знания не лежали на полочке. Если они будут у вас лежать на полочке – результата не будет. Если вы применяете и отработали на 100%, тогда вы уже будете профессионалом. Вот здесь вот единственное, что применяем все на практике. Отрабатываем до мелочей. И причем внимательно это делаем, и у вас все получится. И третья ошибка. Если вы во второй разобрались, напишите, и третья ошибка на которую мало кто обращает внимание. Это время, затраченное вами на рекрутирование. Это очень важный момент. Время назад не вернешь. Если ролик мы можем прокрутить и снова посмотреть, то время мы никуда не прокрутим. Поэтому давно доказано и подтверждено, и статистикой, в том, и статистикой то же самое, что эффективно рекрутируя 4 часа в день, вы за 4-6 месяцев выйдете на звание директора и выше. Еще раз повторяюсь, эффективно рекрутируя, отрабатывая себя в этой работе до профессионализма, вот тогда будет результат. Если мы просто присутствуем, сидим за компьютером 4-6 часов, при этом не напрягаемся, или просматриваем ленту, листаем, может быть, еще с чем-то совмещаем, или только сели, пошли, мужу борщ разогрели, только полчаса поработал, пошел, стиральную машинку заправил, и в итоге целый день без просвета находился в интернете, а работы нет. Поэтому делегируйте полномочия по дому, распределяйте свое время, чтобы вы минимум, когда садитесь за компьютер, у вас было два часа, чтобы можно было сосредоточиться, чтобы можно было настроить вас на, как сказать, на полное воплощение, я говорю, минимум два часа, но самое лучшее, когда 4. Вот тогда вы полностью погрузитесь в работу и будете работать. Два часа – это ну мало ли какие обстоятельства, но четыре – это самое эффективное время для отработки. Успеть вовремя ответить людям. Вначале вы с ними пообщались, потом вы с ними, вы им поотвечали, вы с ними вели переписку, вам кто-то поставил оценки, вы вернулись снова с ними разговаривать, вам кто-то пришел в гости, вы вернулись тоже с ними разговаривать. Понимаете, вот этот процесс, он должен быть именно скомплектованный, такой в определенное время отработанный. Тогда будет результат. А так вы поговорили с человеком ушли, через 4 часа вернулись, а его уже нет. Все, вы пустое время потратили. Вот здесь нужно задуматься, как это делать. Как вам распределить ваше время? Запомните, работа – это как и все другие работы, на которые вы ходите. Если вы пришли в цех работать, то вы же не отвлекаетесь, не идете домой. Борщ разогревать. Ребенку там еще что-то сделать, или в магазин сходить, или еще что-то. Вы пришли на работу, и вы конкретно выполняете ваши обязательства, которые вам необходимы. У вас есть определенные должностные обязанности, которые вы выполняете на той работе. Но вот тут проблема еще одна есть: это свободный график. Это очень-очень. Опасная штука для человека, который всю жизнь работал по найму. Она не дает человеку регламентировать свой рабочий день. Кажется, вот я свободная, я тут в свободном графике работаю. Ребят, график свободный для того, чтобы распределиться, когда вам утром или вечером плотно начинать работать минимум 4 часа. Выделите себе время, когда вас никто не будет беспокоить и начинаете работать. Вот эти три ошибки, если вы уберете из своей системы работы и научитесь анализировать, то результат не заставит ждать. Скажите, у кого какие вопросы или возражения по этой теме? Вы пока мне пишите, а я переключусь на другую тему. Коллеги, я вернусь, я сейчас видео уберу, но я хочу показать один листочек. Вот это ответ на Аллен вопрос. Когда я работаю в социальных сетях, у меня есть определенный план, что я должна себе сделать. Я по поводу анализа. Вот смотрите, если вам будет видно, вот так. Вот как? Вот так. Вот так, да? Еще вот так. Вот так. Это я сама себе пишу план, что я должна сделать на определенном аккаунте. И отмечаю, что я сделала, что я не доделала. И мне уже видно. И также же я пишу статистику свою. Сколько мне сделали откликов на это, сколько мне ко мне зашли в гости, сколько мне поставили оценок, сколько я отправила на группу, сколько зарегистрировалась. И таким образом я делаю анализ. Вот это, ал называется анализ моей работы. Мало того, я записываю время, сколько я потратила на тот или иной аккаунт. Я вообще пишу все время, сколько я времени потратила на это. Хотя примерно знаю, сколько это будет затрачено, потому что я могу увлечься, как и все остальные. Я могу увлечься, как и все остальные, на какие-то ответы, на еще что-нибудь. И я, опа, посмотрела, думаю, о, не, не пойдет, тут я уже задержалась очень сильно, слишком я тут развела, развела обращение очень много. Обязательно анализируем статистику своей работы. Обязательно перед глазами у вас должно